Метабодолизм. это вылеченная. Передозировка. Чего? Сахара? А, передозировка чего? Не знаю. Э, может таблетку много нахал? Может. Так, у тебя патроны на дробовик нужны 12. Да давай, свет, как он называется. А у меня чё, дробовик? Или чё? А. Так, свд нафиг. Сейчас то, что мне не надо, я выкинул, там, смотри, если надо. А, патроны на дробовик. О, черная. Это хорошо. Так, ну вроде. Это а, все, а, что? СВД глушители или что это? Но они нас а. не пошли, короче, это типа срулили. уже давно. Еще когда Рестар был, они, похоже, зашли, просто и. И все. Че, давай? выдвигаться ну да так нам куда вообще а в город да я так понимаю он тот ну да откуда мы шли да, давай обратно туда пойдем так это получается нам ты что у нас юг внизу юго-запад а вот так вот вижу. А, пассать надо даже. Так, снарягу-то я там освободил немножко. Да, на килограмм. Что еще еще выкинуть 9 миллиметровками пользуешься? Ну, ну да, да это да. Давайте скину потому что меня не нафиг не нужно. Сейчас просто сядем. Да, всякие. Так, где они у меня? 9 миллиметров. Так, вот такие. Так, так, да, Я ПНВшку пока не включаю, типа там батарейки вообще уже почти сели. Пипец, под Подгласкали. Нет. Пайн вашку, включу. Все-таки фиг с ним. Сядет, так сядет. Да там, да, в городе, может, найдешь Старик. Просто будет прикол, если мы с кем-то в лоп-лоп срезимся. А я ничего не вижу. Без ПНВ. Так, мне надо... О, сейчас будет день. Пацаны, он голосует. Ночь, день. это самое скинул так еще это мину на таскай собой может и не поставить еще дождик вообще офигенно все погнали Угу. ого вот это дождище фигачит так вам сюда чутка э, за крики? зомби орёт то острый бегает а -а -а. там ли? О, это плохо, дожди еще больше весь стал. Все бы еще не чебурахнуться отсюда. Мы далеко ушли от города. Ну мы еще в город даже не пришли. О, это зомби орёт. его будет если мы кого-то встретим начнем перестрелиться и батарейки седнут да да да а я их это как он зает включаю выключаю так, далее. На... на юг на юго-запад да немножечко вот так вот угу. я экономлю короче Твоему нику ориентируюсь. А да. ч, подсветки в городе нету? Mm -mm. Там фонарных столбов вообще нету. Там их один-два, может быть это так. А я светится там, видел вдалеке? Ну, это какой-то самый. Я думал, чувак, это зомби. Да-да, потихому, ножи. О, как раз проверить свою атану, как она будет в действии. Я ее выкинул. А -а. Плохо. Человек. Что это? Белый отрепочек. Можно так, здесь, так? я думаю, выйти где-нибудь. А, или выйдем там, где выходили. Там с Ванькой или так далее. А это где? А я не помню. Еще один, забарь. Угу. Ой. Блядь, еще один. А там возле фонтана. Ой, фонтана этого... Не фонтана, блин, как он знает. А, по берегу точно да в том году. Где мы пили там? Обосрались и обливались. Но ну, я думаю, у нас никто не видел. Так мы Ну, если у них по НВШК нету, то да, может не видели. Да еще души тут на упоре. Ну да, я так и делаю. Так обойму сюда зарядить. Ну уже 40% процентов восстановился. Блин. хорошо. Бля, это по машине так, прикинь, бьет дождь. Я думал, кто-то трсся и Птичка mm. летает. Мы где-то здесь, да, были? Угу. Mm -hmm. Да, вот подавку заходили. Зомби? Или не зомби. Мы где-то на втором этаже были. Где-то вот тут то да, ли. Вот да. Вот. Да, да, вот в этом доме. Попью. Ага. Я тоже сейчас. Так, что там? Метаболизм. Вода. Пьем еще. Угу. сахар Сага опять на ноль упал. Последний разочек. Дорожный рюкзак. А, это мы его выкидывали, по-моему. Ну, я упрям прям в шкафу. Все, село. До конца. У меня баджи Кто-кто? Прикол. Бля. А это чистую руку надо только. ну -ка. Да ёпта. Как мне играть? Не знаю. Вообще ничего не вижу. Алло, это пипец. И еще зомби, вообще офигенно <свист> Меня сейчас так зомби убьет, я ничего не вижу Иди сюда ты <свист> Я думал, ты шел. Так, надо дверь закрыть. А у тебя пнвшка еще работает? А, я бегу с Сашей. Угу, я закрыл там дверь. А -а -а. Подрожку закончился. Че, выходим тогда? Yeah. Всем goodbye, леди и джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи. <смех> Ебануться вас слышал, наверное. Там зомби, <смех> давай туда. Запускай приходят, патроны есть. Надо отсюда отсесть, А то еще полетит отсюда, он сверху. <смех>